Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Это видео меня побудило записать Моргенштерн, его клипом 12. Да, Моргенштерн это феномен, за некоторыми феноменами я слежу, можно так сказать. Ну, посматриваю, да, не присматриваю, просто посматриваю. Вот. Да, это феномен. У Оксимирона есть такие слова в песне, если не ошибаюсь, «Город под подошвой» всю ночь сочинял, да, Бомбу начинял, хотел принадлежать чему-то большему, чем я. Так вот, Моргенштерн, именно вот эти бомбы, он их клипает просто. Вот у него бомбы-то есть, в отличие от Эксимирона. Я не буду вам рассказывать про весь клип, каждый свое мнение посмотрит сам. Просто некоторые свои мысли по этому поводу. Главное же, просто, что в результате получилось у Моргенштерна. Меня не интересует, в каком стиле, как называется стиль, в который он этот раз клип выложил. Новая эта область для него, не новая. Просто интересен сам результат. Как я считаю, вот он этим клипом 12 просто еще раз показал, что он современных многих рэперов, таких как, скажем, Баста, Нойс МС, Оксимирон, Гор Крит, вот, ну и многие еще другие, вот, он их просто, все их поделки просто обнулил, самих их обесценил, свел к нулю. Вот. Это мое мнение просто вот этим клипом. Вот. Что еще хочу сказать, ну в этом клипе вы видите его, как он сидит в машине, да? Вот. я вижу в этом, что он не изменился, он по-прежнему шоумен, по-прежнему, он просто показывает вам, как он просто сидя на кинотеатре, в кинотеатре смотрит, Смотрит кино, по сути, не втягиваясь в кино. Вот и все. Вот. То есть какой-то глубокий там смысл или что-то искать я бы не стал. Да, он он просто показал, понимаете, вот походя показать вот целый срез, вот, как человека, так и человечества, там два среза просто вот человечество и человека одновременно показать но ну, это надо уметь вот. я просто думаю что такие люди они в потоке или те кто их продвигает в потоке как бы сказать что гении не знаю может сильно вот. но тем не менее это неординарные люди это феномены. Вот. И хотел бы на два момента обратить внимание. Вот. Остальное сами увидите, посмотрите. Вот. Мне было интересно два момента, которые я увидел. В общем-то, ну и почему это по-прежнему он шоумен. Да, кстати, такие вот бомбы у него, как Кадиллак, Шоу, Волна, вот, Аристократ. Ну, это просто бомбы, да, вот так скажем. Просто они сделаны просто вот в одном таком... Там просто, ну я не знаю, как словами это объяснить, это нечто. Вот. И этот клип тот же самый. Но почему, соответственно, он шоумен да? Я продолжу мысль. Вот. там, соответственно, что? А, надпись "ПИС", да? А в самом начале вы думаете, там вот эта вот матерная ставка, она просто так сделана? Нет, не просто так. Вот. Что там у нас идет? "ПИС", да? Везде "ПИС", мир и вставки в этой матерной что там пис потом нужно дуть дуйте да ну и на куда-то вот то есть все кто за мир да что Моргенштерн ему говорит кто они там кричат там с плакатами стоит пис надуйте на соответственно вот и все в общем-то все просто вот так что здесь Моргенштерн по-прежнему молодец вот Раньше вот шуты-то были, да, которые царю в глаза говорили, что, собственно, ты есть из себя представляешь, царь-батюшка. Им ничего за это не было. Оргенштейна ну, тут хотели, кстати, царь-то нагнуть, да? Ну, сбежал шут, сбежал. Оттуда ему фигушки крутит Как-то так. И второй момент. Где-то, когда-то, видимо, я для себя вот этот вопрос о благородстве крови, видимо, он где-то во мне сидел, потому что здесь хлоп, и вот этот вот Ответ пришел, как ни странно, от Моргенштерна. Благородные крови-то у нас что? А, получается, хапнул денег, и ты благородных кровей. То есть ты сразу становишься благородным. Только появились деньги, и вот ты облагородил весь. Вот. То есть кто-то на войне, там, быстрые тачки появились, кто-то на войне денег заработал и стал благородным. Вот, вот откуда все это благородство кровей берется. Денег хапнул и облагородил. Вот такие мысли. Кому интересно, посмотрите свое мнение. В общем-то, клип в любом случае он такой мелодичный. Вот. В отличие от не о многих его клипах, где там есть и, скажем, такой агрессия, крик, да, здесь так. Все идет на таком налайте, что ли. Вот. Ну, говорю, вот он, он пох, просто накидал столько всего, что <смех> просто вот, знаете, и причем буквально каждую секунду. То есть, что ни слова, ни фраза, то накидка. Вот. Но он по-прежнему остался собой, он себе не изменил в этом вопросе. Нет, он по-прежнему шоумен, сидит в кинотеатре, смотрит через окно своей машины на все это, караты у него, все это есть. Да? Вот. Все это есть, никуда не ушло. Ну, На этом все. Автономы и лица, лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. До следующей встречи.